Привет, друзья! Это канал Дневник предпринимателя, рубрика строительство. И я продолжу вам рассказывать о строительстве своего дома. Итак, друзья, у нас завершены практически этап работ по утеплению фасада. То есть положен утеплитель, накрыт слоем клея и выровнен вот если вы обратите внимание почему он белый потому что это грунтовка покрыт слоем грунтовки и мы готовы наносить слой караеда. дальше после караеда будет покраска и декоративные работы итак друзья мы находимся на кровле как я говорил уже ранее у нас инверсионная кровля мы сначала сделали разуклонку тонким слоем потом нам нужно было сделать гидроизоляцию сейчас Практически гидроизоляция завершена, и впереди нас ожидает слой бетона, гидроизоляции, стяжки. Потом мы уже будем покрывать декоративным слоем. Это либо плитка, либо покраска, и сверху будем наваривать ферму для солнечных батарей. Мы установили на кровле 4 аэратора для того, чтобы нижний слой стяжки дышал под слоем гидроизоляции. Как вы видите, мы также занимаемся параллельно благоустройством территории, для дальнейшего строительства и зонирования выделяем парковую область и зону бассейна. Сейчас непосредственно проходят работы по выравниванию территории вокруг дома для дальнейшего озеленения. Это был канал Дневник предпринимателя, рубрика строительства. С вами был Азат. Подписывайтесь, следите за строительством дома, ставьте лайки. Всем хорошего дня, удачи!